У вас есть сайт, продающий товары? Тогда у Google для вас новость. Google вчера обновил советы, рекомендации, кому как больше нравится, для e-commerce сайтов. Но большая их часть вполне приемлема и для сайтов, на которых представлены товары, доступны только в офлайн-магазинах. Советы разбиты на блоки. Точки касания аудитории, где пользователь сможет увидеть ваш контент. Естественно, это поиск Google, поэтому уделите внимание скорости загрузки и именно мобильной версии сайта, обращая внимание на метрики Core Web Vital, не забывая при этом про контент страниц. О требования к нему мы поговорим ближе к концу видео. Google объектив. Это удобнейший инструмент для поиска информации без ввода запроса. Просто фотографируйте товар, и вам будут показаны его предложения в ближайших магазинах. Но при условии, что у этого магазина есть сайт, и на нем грамотно размечено изображение товаров. Ссылки на справку Google будут в описании под видео. А в ближайшие дни мы запишем подробное видео про Google объектив и как попасть в его выдачу. Google Merchant Center. Загрузите в него фид со своими товарами. Если вы еще этого не сделали, то переходите по ссылке в описании и пошагово выполните инструкции, и для вас откроется новый пласт ваших покупателей. Разместите свои продукты в бесплатных объявлениях Google, выбрав соответствующий параметр перерегистрации в Merchant Center. Google My Business Если вы там еще не заполнили карточку своей компании, то я не понимаю, как вы продвигали свой бизнес. И обязательно свяжите между собой Google My Business и Merchant Center. И не забывайте про Google карты. Возвращаясь к контенту страниц, по мнению Google, там обязательно должны быть отображены следующие моменты. История вашей компании. Для покупателей, которым не безразлично, у кого они покупают. Обзоры товаров для продавцов. Покажите, что вы заинтересованы в том, чтобы помочь покупателям найти лучший продукт. Отзывы клиентов о продуктах. Подумайте о том, как принимать оценки и отзывы клиентов, чтобы помочь новым покупателям лучше понять ваши продукты. Ваш каталог. Представьте информативное описание продуктов, которые соответствуют поисковым запросам. Пункты обслуживания клиентов. Повысьте лояльность клиентов, четко указав свою политику возврата и доставки и указав пункты обслуживания клиентов. Структурированные данные. Тут, как минимум, у вас должны быть local business, product и review. Повторюсь, ссылки на все инструкции будут в описании под видео. Структура URL. Хорошо продуманные URL-адреса могут помочь Google более эффективно находить и извлекать веб-страницы на вашем сайте. Только не забывайте, что описательные, чипы у адреса страниц — это, конечно, хорошо, но не стоит их превращать в склад ключевых фраз. Устраните все явные и неявные дубликаты. Используйте Real для товаров, различающихся, например, только цветом. Влияние на Google-поиск и из шаблона вашего сайта. Тут Google выделил три основные шаблона. Разбиение на страницы. Пользователь может использовать ссылки, такие как следующие предыдущие номера страниц для перехода между страницами, которые отображают по одной странице результатов за раз. Загрузить еще. Кнопки, которые пользователь может щелкнуть, чтобы расширить начальный набор отображаемых результатов. Бесконечная прокрутка. Пользователь может прокрутить страницу до конца, чтобы загрузить больше содержимого. Также Google выделил основные преимущества и недостатки каждого из шаблонов, предоставив вам право выбрать наиболее подходящий для вашей аудитории. Сейчас мы с вами рассмотрели основные моменты. Пока большинство справочных материалов доступны только на английском, но мы обязательно их переведем, подготовим кейсы и расскажем подробные инструкции, как это сделать в следующих видео. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами была Полина, до встречи!